Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Билыч и после двух роликов посвященных рынку плат на чипсете B660 я по вашим просьбам решил сделать аналогичное видео о чипсете Z690 Плат на Z690 было выпущено наш более 100 штук, обсудить все их сразу, как вы понимаете, не представляется возможным Так что сегодня мы поговорим о той части плат, которая была сделана специально под DDR4 память Таких примерно треть от Общего числа или порядка 35 штук. Сразу давайте определимся, что дабы быть объективными, мы будем оценивать не название платы, не ее бренд, не ее внешний вид, а в первую очередь то, что скрыто от наших глаз, но оказывает максимальное влияние на ее работу, а именно ее систему питания, она же называется VRM. Плюс конечно же мы будем оценивать компоновку платы разъемами и фишками, ее цену и также оговаривать возможные проблемы или наоборот имеющиеся ништяки. И да, в предыдущих роликах я рассказывал о том, из чего состоит эта самая система питания материнской платы, что в ней делают фазы и цепи питания, почему это далеко не одно и то же, и почему желательно брать плату с хорошей системой питания. Дэв да, процесса работал на нормальных частотах, а сама система питания не пылала огнем. Тем более это важно для Z-плат, которые выбирают в первую очередь для разгона процессора. Так что если, друзья, ваши познания в системах питания скудны, то ссылки, как я и сказал, будут в описании. Переходите и изучайте, дабы не писать потом каких-то глупых комментариев и не задавать нелепых вопросов. Ну мы, друзья, пожалуй, перейдем к разбору рынка. Для этих целей я специально для вас по традиции подготовил табличку, в которую включил информацию о 25 платах из примерно, как я сказал, 35 существующих. Взяв те модели, которые хоть раз осветились на полках нашей необъятной страны и которые представляют хоть какой-то интерес для покупки. И да, друзья, я, как мне кажется, проделал довольно весомую работу Так что, если вы захотите поддержать канал, то нажмите на лайк, подпишитесь Но если видео вам понравится и окажется информативным для вас И вы захотите получать уведомления о новых То нажмите колокол и выберите уведомления обо всех новых выходящих видео Заранее вам спасибо Но возвращаясь к нашей табличке, как пользоваться ей Я уже рассказывал в своем видео об 660 Так что, если у вас будут вопросы то посмотрите, ссылки как и обычно будут в описании Единственное новое, что будет тут, это ценник Я даю его как по DNS, так и по немецкому Computer Universe Ибо в наших магазинах сейчас есть не все платы и часть ценников явно устарела Так что у вас будет возможность сравнить разные данные и сделать определенные выводы В остальном же таблица в принципе аналогична предыдущим Так что давайте уже начинать наш разбор и первое, что хотелось бы сказать, что в этот раз подавляющее большинство стендарта TX плат, то есть плат обычного типа размера, как ни странно, оказались удачными. Тесты о знаменитой Hardware Unboxed показывают, что большинство недорогих плат могут спокойно справиться с 12700 кей и даже 12900 кей в стоке при минимальном обдуве в RM. При этом они не снижают производительность процессоров, то есть их лимиты по потреблению выкручены в максимум, и процессоры по умолчанию работают на максимально возможных частотах, с максимальной производительностью в разного рода тестах, и VRM-платы при этом не нагреваются выше 75 градусов, что в принципе очень даже хорошо. К сожалению, ребята не делали тесты в разгоне, но с учетом того, что 12700K в разгоне потребляет порядка 225 Вт, а в их тесте 12900K в стоке потреблялось примерно столько же, то мы делаем вывод, что с разгоном 12700 и тем более 12600 большинство плат справится на ура. Что же касается плат, которые могут справиться с разгоном топового 12900K, то о них я расскажу отдельно в конце видео. Это достаточно дорогие решения. Аминь. Yeah. И начнем мы разбор рынка, пожалуй, с самого недорогого сегмента, а именно с плат стоимостью до 20 тысяч или до 220 евро, если смотреть на цены в немецких магазинах. Да, друзья, не пытайтесь растеть курсы, это дело просто бесполезное. Итак, таких плат довольно много, порядка 7 штук. Из них MSI Pro P и SROC Phantom Gaming 4 брать не стоит, ибо они обладают довольно слабыми системами питания при не самой низкой цене, а вот любую из остальных шести плат вполне можно купить. Но самой оптимальной, как по мне, платой в этом ценовом сегменте я бы назвал Gigabyte Z690 Gaming X. Она занимает у нас третье место в нашем топе. Чем же она хороша спросите вы, Ну, во первых у нее лучшая среди 8 плат система питания, причем она на порядок лучше Больше вам скажу, подобной системы питания не обладают даже многие платы стоимостью в 25 25000 и более Тут стоит 20-канальный контроллер RA229131, который работает в режиме 16 плюс 1 и напрямую управляет 17 мосфетами NCP303-160 на 60 ампер каждый, 16 идет на питание ядер процессора и один настроенное видеоядро как я уже говорил в предыдущих видео фазы ответственные за AUX то есть за систему питания памяти и PCI-инстройств мы тут не называем они нас не особо интересуют как итог, в данной плате мы имеем 16 плюс 1 фазу питания и такое же количество линий питания. И даже с процессором 12900K в серьезной нагрузке, VRM показывает неплохие температуры примерно в 75 градусов. Разгон 12700K, как я и сказал, вполне возможен, 12900K ну, лучше не надо. По оснащению имеются 3M2, причем, в отличие от конкурентов, все с поддержкой PCI Express 4.0 и все с радиаторами. Также есть все нужные для подключения передней панели колодки USB, Две второй версии, одна третья и одна для USB Type-C. 6 SAT разъемов, 6 разъемов под вентиляторы, по два адресных 5-вольтовых и два обычных 12-вольтовых разъема по подсветку. Имеется BIOS-флешбэк, индикаторы ошибок железа и даже многофункциональная кнопка на теле платы функционал которой вы можете определить самостоятельно. Сетевая стоит 2,5 гигабитная Realtek 8125, с ней, кстати, меньше геморроя, чем с Intel i225, но об этом я расскажу чуть позже. Звуковая стоит TLC 1220, топ предыдущего поколения с экранирования от помех, в то время как конкуренты ставят старенькую LC897 и обычно не заморачиваются о экранировании. В общем, плюсов у Gaming X, как вы видите, много. Есть ли у нее минусы? Да, конечно. Во-первых, глючный софт. В частности, есть проблемы с установкой софта для управления RGB-подсветкой. Хотя, насколько я знаю, это легко управляется. просто rgb Fusion нужно качать не отдельно, а ставить через гигабайтовский эп-центр. Во-вторых, есть глюки на первых версиях биоса, так что биос обязателен к обновлению сразу после распаковки платы. В последних версиях большинство проблем, слава богу, смогли исправить. Ну и в-третьих, друзья, совместимость с памятью. Если вы думаете взять любую память и надеетесь на 8, то, боюсь, не прокатит. Память смотрим только по QA-листу совместимости, и никак иначе. Проблемы с запуском на XMP и разгоном все-таки имеют место быть. Кто-то скажет, что гигабайт не торт и надо брать Asus с его шикарным биосом, что там, мол, таких проблем нету. Но я как владелец Asus Z690 TUF за 30 тысяч рублей, который не может заставить работать на этой плате 4 модуля памяти, которые раньше работали везде и всегда, и которые есть, черт возьми, в ее QVL-листе, скажу, что хрен редки не слаще. И проблема, походу, присутствует у всех брендов, и все в биосе как-то пытаются ее со временем исправить. Ну и самое важное, помните друзья, что при всех этих программных минусах, платы с лучшей технической частью именно для разгона процессора, за те же 20 тысяч, вы в любом случае найти не сможете. А напомню, что за чипсет нужен нам в первую очередь ради этого. Если же вам разгон процессора не интересен, то в этом ценовом сегменте лучше посмотрите плату на B-чипсете. Например, MSI-B660M Mortar или Tomahawk Wi-Fi, это будет куда полезней. Что касается следующего ценового сегмента, а именно плат с от 20 до 25 тысяч или 270 евро, то тут имеется 5 вариантов. Это и сроки Steel Legend и Extreme, Asus Prime с Wi-Fi и без, и Gigabyte Aorus Elite. И забегая вперед, сразу скажу, что супер вариантов в этом сегменте вообще нету. Prime при довольно неплохой, хоть и не идеальной системе питания, обладают очень посредственной комплектацией, из трех M2, лишь имеет радиатор, звуковая стоит старушка LC897, отсутствует BIOS флэшбэк и индикаторы ошибок железа и при этом у платы довольно высокая цена, непонятно за что. Единственный весомый плюс, как по мне, это неплохой BIOS и наличие отверстий под установку старых кулеров, то есть плате зачастую не нужен новый крепеж, однако друзья зачастую не значит что всегда, да и найти доп крепеж на 1700 сокет под любой кулер в 2022 году уже не такая-то и проблема, так что плюс это довольно спорный. И да, конечно, друзья, ее можно порой найти за 20-21 тысячу в некоторых магазинах, но даже с таким ценником, как по мне, она скорее удел ярых поклонников фирмы Asus. Что же касается и срока Extreme, то у системы питания стоит неплохой двустеканальный 229 229131, который управляет 13 мосфетами от того же Интерсил Renissance, это SL99360 на 60 ампер каждый. Соответственно, 12 прямых фаз идет на питание ядер процессора и одна для встроенного видеоядра Количество цепей питания, как вы понимаете, аналогичное Хотя система питания в целом неплохая А компоненты концерна Интерсил Ренессас это вообще круто но в сравнении с гигабайтом она смотрится несколько хуже. Также у нее лишь два разъема M2 с поддержкой PCIe 4.0, они имеют радиаторы и один версии 3.0, уже без какого-либо охлаждения. На два SAT разъема больше, их тут аж 8 штук, но ну а в целом по остальным разъемам отличий от Game NKX почти нету. 7 разъемов под вентиляторы, три адресных и один обычный разъемы под подсветку, все нужные разъемы USB, BIOS индикаторы ошибок, звуковая стоит ALC 1220, в общем все в принципе так же. Правда стоят две сетевых, это также 2,5 гигабитная сетевая от Realtek а и 1 гигабитная i219 от Intel. А. Но как вы понимаете, для большинства пользователей вторая сетевая нужна так же сильно, как коровья пятая нога. Ну и есть фирменный держатель под видеокарту, он крепится не к материнке, не подумайте, а непосредственно к корпусу, но насколько это нужная вещь, опять-таки сказать довольно сложно. Что же касается S-Rock Steel Legend, то она не имеет существенных преимуществ в сравнении с своим собратом экстримом, скорее лишь недостатки в виде более простой системы питания и более старой звуковой. Но что касается Gigabyte Elite, то это по сути копия Gaming X, у которой немного улучшили систему питания и вместо 60 амперных мосфетов поставили аналогичные на 70 ампер. Так что, как вы понимаете, кардинально эта плату не поменяла, и температуры в VRM-платы в тестах остались такими же. Так что, по сути, в этом сегменте идеалов просто нету. По локомой цене можно взять Elite или Extreme, но иных причин для их покупки я лично не вижу. Так что, если вы хотите взять нечто лучшее, чем Gaming X, то лучше сразу заглянуть в сегмент 25-30 тысяч. Тут есть две платы, действительно достойные нашего внимания и занимающие второе место в нашем топе. Это ASUS TUF Wi-Fi и MSI Tomahawk. Обе имеют неплохие системы питания. У это 9-канальный контроллер MP2960, управляющий через распараллеливание 16 плюс 1 мосфетом от той же фирмы. Это MP87992 на 70 ампер каждый. Соответственно, имеется 8 плюс 1 фаза и 16 плюс 1 цепь питания. У Asus а питание базируется на 9-канальном контроллере на sp 2120 Как я уже говорил в предыдущих роликах, неизвестно на какой контроллер Asus приклеила свой лейбл, но точно можно сказать, что это не ее детище, и будь это нечто хорошее, то перемаркировку бы никто не делал, а оставили бы оригинальное название. В любом случае он также через распараллеливание управляет 14 плюс одним MOSFET-ом VISHRAY SIG659 на 80 А каждый, так что система питания у них плюс плюс минус равноценный. С 12900K они не нагреваются более чем на 60 градусов и это явная заявка на то, что на них можно попробовать его даже разгонять и я думаю что все будет прекрасно. По комплектации они также отличаются не сильно, у Asus 4M2 на PCI-Express 4.0 и три из них с радиаторами, причем у всех имеются быстрозажимные крепления, у томагавка лишь три PCI-Express 4.0 плюс 1.3.0, все с радиаторами, правда ли? с быстрозажимными креплениями, но зато у него имеется 6 сатам, у туфа лишь 4, также у MSI стоит новенькая звуковая LC4080 без экранирования, на которых, к сожалению есть жалобы по поводу посторонних шумов, но что касается Asus, у него стоит пусть и старая на LC897, но уже с экранированием и без каких-либо значимых проблем. Но зато у Тамагавка, друзья, есть кнопка BIOS Flashback, у Туфа ее, к сожалению, нету, на обеих стоит Wi-Fi модуля X201 и сетевая Intel i225, у которой встречаются порой периодически определенные проблемы. По количеству разъемов под вентилятор и подсветку платы также равны, обе стоят порядка 30 тысяч и имеют неплохой биос. Так что, друзья, что выбрать, решать только вам, исходя из ваших потребностей и предпочтений в брендах. Так я бы сказал, что платы равноценны. Что же касается гигабайта, то у него в этом сегменте представлена Gigabyte ARG, но, друзья, она сделана на базе обычной Elite. Имеет точно такую же систему питания и такую же компоновку разъемами. Единственное отличие это новая звуковая LC4080, опять-таки, как и я говорил, с определенными проблемами у определенных людей. Wi-Fi модуля X201 на более поздних версиях x 210 с поддержкой частоты в 6-герцовом диапазоне. И модный белый дизайн. Так что ради дизайна ее можно было бы взять, если бы не два «но». Во-первых, найти ее в нынешних условиях версии с DDR4 памятью почти нереально, только под DDR5. Ну и если ориентироваться на цены DDR5 варианта, то стоит G 30 тысяч рублей или примерно 300 евро. Что лично я считаю необоснованным ценником для данной материнской платы. Ну и остался, друзья, последний сегмент. Это самые дорогие платы: ASUS Gaming K, MSI H Wi-Fi и Aorus Pro. Что до Aorus Pro, то она обладает плюс-минус таким же набором опций, что и упомянутая AeroG, но уже улучшенной системой питания. Стоит тот же контроллер, та же с нас плюс одна фаза, но мосфеты уже MSL99390 на 90 Ампер каждый. И это делает ее лучшей платой среди всех Z690 по DDR4 память. На ней переживать за разгон 12900K вообще не стоит. Тем более, что для вашего удобства есть экран пост Кодов и кнопки на теле платы. Плюсом есть 4M2 с двойными радиаторами, что дает в теории, во всяком случае, возможность попробовать сделать какой-то Рейд массив. Так что данная плата, друзья, была бы крайне интересна энтузиастам. Я говорю, была бы, поскольку найти ее в продаже в версии с DDR4 памятью почти невозможно ни у нас, ни в Европе. Поэтому, друзья, первое место в нашем топе достается Gaming-K и Edge wi -Fi данные платы плюс-минус идентичны единственное, что немного отличаются у них системы питания у Asus а традиционно используется распараллеливание, у MSI прямое управление фазами но в принципе количество фаз достаточно у обоих, количество цепей тоже мосфеты стоят хорошие ну а в остальном же по оснащению и разъемам все плюс-минус аналогично единственное, что у Asus а мы видим двойной радиатор на верхнем М2 и везде быстрозажимные крепежи, у Tamaga только односторонние радиаторы или 2М2 с быстрозажимными крепежами. Но это, как вы понимаете, мелочи жизни. Так что брать, друзья, можно любую, но смысл есть только под разгон 12900K или аналогичных процессоров 13-го поколения. Ибо только с этими процессорами будут оправданы столь избыточные и столь холодные системы питания. В остальном данные платы для других процессоров, я считаю, не нужны. На этом, друзья, с n ATX-платами я предлагаю закончить и перейти к сегменту Micro ATX. Тут из трех представленных микроплат лишь две обладают системой питания, способной осилить что-то выше, чем 12400. Это Asus Z690M Prime Plus и Gigabyte Z690M Elite. Однако у Asus не самая лучшая система питания, которая базируется на 9 контроллере на sp 2120 Он управляет 10-ю средненькими мосфетами SIG654 на 50 А каждый, они питают тут ядра процессора, и один SIG643 на 60 А идет на питание видеоядра. Ну и как вы уже поняли, тут применяется схема с распараллеливанием, так что имеем 5 плюс 1 реальную фазу и 10 плюс 1 цепь питания. Как итог, с 12900К в стоке она в принципе справляется, но на пределе своих возможностей. То есть система питания нагревается до 95 градусов. Ни о каком разгоне этого процессора или даже 12700К тут в принципе не может быть и речи. Но поскольку плата имеет скудную компоновку, у нее нет Wi-Fi модуля, стоит старая сетевая на 219 и отсутствуют радиаторы на M2 при довольно высокой цене в 20 тысяч рублей, то смысла приобретать ее я абсолютно не вижу. Что же до Z690M Aorus Elite, то да, у нее стоит 20-канальный контроллер RAE 229-131, который напрямую управляет 13-ю мосфетами NCP-303-160 на 60 Ампер каждый. 12 идет на питание ядер процессора и один на питание видеоядра. Итого мы имеем 12 плюс 1 фазу и такое же количество цепей питания. Система питания очень хорошая и температура с 12900К в принципе отличная. Также у платы имеется 3M2 с поддержкой PCI Express 4.0, правда, лишь один из них с радиатором. Имеются все нужные колодки USB для подключения передней панели вашего корпуса, 6 SATA разъемов, 6 разъемов под вентиляторы и по 2 адресных и 2 обычных разъема под подсветку. Стоит 2,5 гигабитная сетевая i225, Wi-Fi модуля x201 и даже есть BIOS Flashback. И все это, друзья, за 20 тысяч рублей. Как по мне, эта плата... Могла бы быть прекрасным вариантом сбалансированной micro ATX платы, если бы не два существенных минуса. Ну, во-первых, это старенькая звуковая, MLC 897 но это, как вы понимаете, не самое важное, а самое важное это BIOS от Гигабайта. с ним больше всего проблем. По сути все проблемы те же, что и Gaming X, правда их чуть больше и они чуть чаще, плюс проблемы с отлетами сетевой карты i225, у которой был то ли брак, то ли не пойми что, в общем с ней случаются проблемы. Проблемы В принципе, у всех вендоров с завядной периодичностью. Но, друзья, на текущий момент большинство проблем плюс-минус решаемы. Правда, плата требует очень прямых рук для своей настройки. Если рук у вас нету, или если вы не хотите копаться, то лучше ее все-таки не брать. И соответственно никаких оптимальных вариантов на micro ATX я вам предложить в таком случае не могу. Что до последнего сегмента, на именно Mini atx плат, то тут все еще печальнее. По факту есть два варианта, это Z690 ATX это срока и Z690 Auros Ultra от гигабайта. У срока хоть и неплохая компоновка разъемами, есть даже 2М2 под общим радиатором и целых 2 сетевых карты, но, друзья, очень примитивная система питания, подходящая максимум по 12400 или 12600К. Брать эту плату я вижу смысл только в офисные или игровые мини-ПК, домашние нас хранилища или домашние кинотеатры. Для серьезных задач и серьезных процессоров она категорически не подходит, и ни о каком разгоне тут не может быть и речи. Так что зачем тут чипсет Z690, мне не совсем понятно что ж до гигабайта, то у нее система питания огонь, топовый 20-канальный 229130, работающий в режиме 10 1 и управляющий 11 мосфетами на SL99390 на 90 Ампер каждый. Это, друзья, лучшие мосфеты на рынке, но у этой платы были проблемы с разъемом PCI, которые причем никак ничем не решались, так что привет, отзывная компания и массовый возврат плат. Я с этим столкнулся сам, так что вам советовать не буду, и хотя сейчас, друзья, сделали уже плату Ультра Плюс, вроде как с исправленными косяками, но я думаю, что к моменту, когда она могла бы появиться у нас на полках, уже выйдут платы на 700 чипсете, и мы обновленную версию, скорее всего, в России никогда и не увидим. Так что с мини-платами на Z690 по DDR4 печаль и беда. Ну собственно и все, друзья, с вами как всегда был Белыч, если вы решите купить себе какую-то из рекомендованных мной плат, то ссылки на них будут в описании, ссылки я даю на Ситилинк, ибо он есть в большинстве уголков нашей необъятной родины, там есть доставка товаров, плюс довольно большой ассортимент и есть почти все из обозначенных мною плат. Ну и порой проходят разные скидки и акции, позволяющие рвать что-то по довольно лакомой цене. Ну и помните, друзья, что в Ситилинке можно приобрести не только компьютерные комплектующие, но и многие другие товары для дома и быта, так что заходите, смотрите, и если что-то понравится, то приобретайте. Но для тех, кто постоянно смотрит канал и досматривает видео до конца, я объявляю старт розыгрыша призов в честь дня рождения канала. Итоги мы подведем через неделю, 28 августа. В качестве призов у нас будет два кулера, это матч ревизии B и Be Quiet Dark Rock Slim. Также от это у нас будет блок питания, Street Power 11 Platinum на 650 ватт, и водянка от ID -кулинга в суровом мужском розовом цвете. Она, к сожалению, идет в плохой упаковке, сразу предупреждаю, но не бойтесь, на ней это никак не сказалось, встретимся на стриме, и всего вам самого-самого наилучшего. Подписчикам канала и открыть свои подписки, плюс оставить комментарий под этим видео, написав «Участвую» и рассказав, какое видео вы хотели бы, чтобы я снял в ближайшее время Это, друзья, обязательное условие Так что постарайтесь его выполнить Ну и также вам нужно будет указать Как с вами можно связаться Желательно vk ВК или вашу почту Победителей мы определим рандомом На стриме, доставка бесплатная Так что не ведитесь на всяких мошенников Участвуют все страны СНГ Кроме в этот раз Украины Просто потому что фиг сейчас Туда чего отправишь Ну а всем остальным, друзья, я желаю удачи я желаю удачи, встретимся на стриме и всего вам самого-самого наилучшего.